Hello! Привет, дух. как твои дела? Пиши в комментариях, и мой секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если они будут тему и адекватные. Вот, со своим негативом, там, ну, в принципе, негатив сейчас никто не пишет уже. Все эти негативщики уже, наверное, че выздохли, че еще что. Вот, короче, продаю звукосниматель, бесеречь. Вот, короче... По нему, по нему хотел видео снять но в этом улыксе <смех>, одни бомжи сидят и нищеброды скажу одно вот вот была у меня сначала цена там такая вот я поставил сейчас 270 гривен цену поставил вот вот объявление как выглядит Биссеридж вот, это бриджевый бридж, вот, бридж отличается чем? Бридж, вот видите, вот, э, надписью и вот это вот, звукосниматели, вот эти вот, они регулируются. Здесь вот, то есть надпись здесь, а на неках надпись, вот эта надпись будет здесь. Вот эта надпись будет здесь и будет, ну, вот так написано, то есть BC Rich, вот так BC Rich, вот и все, что тут сложного понять, неужели тяжело найти, найти, ну, что-то бизнес написали, частное лесо, какой нахер это бизнес, идет? какой тут какой тут может быть бизнес по себестоимости, блин, даже даже дешевле, бред какой-то, вот написал, косматер, бридж, Риспо это видео Проверка на тестере Все данные есть Ну короче, ладненько, это понятно Время идет Так сказать, вот Сообщений сколько Сообщений целая куча Вот, мне тут много людей написало Поэтому, сейчас вот Вот один человек написал, так и не ответил, другой написал, вот один. Вот пишет один, я, я ему написал свои данные, вот можно это самое купить, да пожалуйста можно, а за 250 можно попросить? Я говорю, ну думаю, можно уже, достали уже, реквизиты скинул. Он мне пишет, я беру только наложенным платежом, без головняка, думай быстрее, слышь. Я ему написал, блин, сначала, это он меня как обезьяна скопировал, сейчас не год обезьяны вообще, а год собаки. Я ему написал, что... Привет, думаю быстрее потому, как я могу и передумать. Вещь новая, например, доллар в понедельник и цена будет такая же. Ну, короче, чувак не хочет покупать. Хочет наложенным платежом. А наложенным платежом это ж халява. Понимаете? Халява. То есть получается наложенный платеж, лык доставка, это и есть наложенный платеж. То есть, получается смысл. вот. Вот люди что-то тупые какие-то, один там вот, я не буду искать, один написал, а вот, кстати, сейчас про одного быка напишем, скажем так, потому что по-другому его не назовешь, вот, с кем я переписывался, вот, вот еще один написал, в тот же день, это позавчера было, по-моему, позавчера, а за 260 отправить в Запорожье, я говорю, хорошо, как? Через урок доставку или после оплаты? Наложкой не отправляю, потому как ты можешь тупо не, не прийти. Вот, и пишу, если ты в Харькове, то можем живу встретиться, или у тебя есть знакомые в Харькове, могу с ней встретиться, мой мобильный для связи, если хочешь через перевозчиков, тогда так. Короче, ну, мои условия, то есть это мой, мой лайфхак, можно сказать, проверенный на практике. Я уже давно торгую, знаю, что и как. Только что ходил, от то дошел и узнал, что у меня бриджевый зукач. Ну, типа подтверждение. что. Я никогда не пользовался доставкой. Ну и лох, что не пользовался. Сам продает там что-то, блин. И что-то долго продает. Так бы на ложку забрал, мне просто нужен бриджевый. На такую формацию. Старый я, я, сня, я, я, я снял просто. Я бы все забрал без... На новой почте мне попросту нет смысла не забрать, ибо у вас вариант поярче всех дорогих, что я видел. А я пишу, ну на ложку я не отправляю. Опыт показывает, как бы не крелись, а потом извини, то денег нет, то забыл, а по другим товарам, говорю по личному опыту, что уже как лет 20 торговли, в принципе, не меняю. Порядочный гарантирую, понятное дело. Вот, и сам, честно говоря, сам улык с доставкой поздно начал пользоваться, так бы уже давно все продал бы и не разговаривал бы сейчас. Потому что там до нового года была бесплатная доставка, вообще шара. Ну хорошо, тогда давайте хотя бы я вам 150 скину как предоплату, а на почте я плачу в 110. Это лоха нашел, жулик точно. Такой вариант подойдет, просто уже честно тоже накалывался с предоплатами. И уже мало так доверяю, вы уж простите. А я пишу, не верю, нет никаких гарантий с твоей стороны. Слушай, не морочь мне голову. Два человека уже интересуются звукачом, тебе надо, не мне. Мне все равно, кто и когда купит. Он есть, не просит. Денег у меня хватает. А когда мне нужен товар, я просто спрашиваю реквизиты и плачу вперед, без всяких уламываний. Ладно, тогда завтра больше 260 и завтра сможешь отправить. Только интаймом, если можно, ибо новая почта у меня далеко находится. Я могу любой день отправлять, каждый день хожу на почты что-то отправлять, кроме воскресенья. Это я ответил. Окей. Завтра тогда сброшу. Вот. Он пишет. Завтра тогда сброшу по реквизиту. Я говорю, хорошо. Зато еще, конечно же, отправлю. Ну, я повторяю свои данные. Он пишет, окей. Привет, хорошо, жду оплату и напиши свои координаты полностью. ФИО, мобильный адрес, номер отделения, переводчик Хорошо, вот, пишет Розыган Антон Валерьевич Интайм 4, Запорожье Телефон, час но 102 81 59 Я вот по-нормальному написал Говорю, Запорожье, Интайм 4 Разыган Антон Валерьевич Ну, наверное, так Видно, Жду оплату ровно в 260 гривен Вставляешь Ну и памятку ему скинул Вставляешь в терминал 270 Или больше Там снимают за комиссию Страны можешь перевести себе по полной или мобильный Или еще какие счета Привет, ну что, покупаем Столько, столько разговоров, и все пустую Это уже вчера вечером Обещал же человек оплатить вчера Вот он пишет вчера Нет, нашел вариант лучше а я ему пишу сегодня, так надо было сообщить, я же говорю, что ты товарищ ненадежный. Вот так бы отправил наложку, а ты тупо бы не забрал. Я же говорю, что, блин, люди ненадежные. Я наложка не отправляю. Потому что халява это вещь такая, что человек не заинтересован, он денег не оставляет. И получается, и получается, что если человек денег не оставляет, он может тупо не прийти. Или вот не написать. Нахер он нужен тю? А предоплата это бред, потому что у нас менталитет людей русский, скажем так, и, или саанский, не знаю, как обозвать его. Короче, уйки какие-то, уйки, блин. Короче, оплатит 150, например, а потом скажет, а я тебе уже оплатил, а где а это, это самое? И короче, ну нахуй этих. Короче, ништяк, вот я 270 поставил себе, ну все. Пускай и продается, Посмотрим. Сейчас вот 8 число сегодня. Скоро получки у людей будут. Должно, должно уже продаться. Наконец, это звукач этот. Вот. Что тут говорить, тю? Бомжатник один, тю. Наложка, На ложка. я сразу говорю. Наложка я не отправляю. все, Потому что это... Игра в одни ворота. А у Лыкс это наложка и есть, кстати. У Лыкс доставка это наложка и есть. То есть, получается, вы платите по реквизитам на карточку, деньги замораживаются, товар вам приезжает, вы оплачиваете доставку, только туда говорите, ага, товар беру, все, и деньги потом... Это та же наложка. Деньги уже тогда мне, продавцу, попадают на карточку, тогда, когда вы подтвердите покупку. А если не подтвердите, а если там, ну, торговника не было, типа, если за забрать, то тогда уже, если не забирать товар, тогда уже товар едет назад за счет Третьей стороны Все, пока-пока <смех> <смех> Ну такого у меня никогда не было Чтоб кто-то что-то не забрал Это уже нонсенс какой-то